Есть у Бога свет Его сладчайший аромат любви Улыбки глаз его непостижимы, Тончайшая игра на флейте Что Радхи ему в потоках света подарила Играет он И лилый светлый миг всем светит Всех он мечает. Играет он Любви, и источника родник, Лишь имя Радхи повторяет, И сладость льется, и сердец всегда, И сладость напоины сознания. Играет он, о смысл бытия, играет он, с собой у всех чаруя.